Ай, ай, ай! У Фореста Интона есть. Закрой рот, баль... Закрой рот, я опять не знаю! Давай, за тыкаломайтером. Не круто. хорош. Просто как бака затащил. Сука! Ну хиллер! Хиллер! Под этим, под мостом. Там под мостом шатком где-то. Yes. <laughs> mm -hmm. Там у них столетит. Here he is, here he is, he is running under Нет, нет, нет! Давай, чувак, Нет! Да бля... Ну это же классно, бля... <плодисменты> нет! <плодисменты> что, нет, играть Да что, нет, ты, броня? Шаля, я уже иди, куда и не еду. Нет! Правило. Правило. Хечок! Хешоч! Да что вы два на одного-то лезете? Где нахуй? Два на два нахуй, не пизди, блядь! Вот ты да да да да да Молодец! Молодец! Моя мама молодец! А не мой! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец! 168 рус, предателей за, за них. Не, ну а У -у -у. чё они проигрывают? Ну проигрывают. Какой интерес так играть? Так да вы и так и так Господи, блядь. Да, да, да. А нет, тебе поражить просто. Давай, я хочу. Я хочу. Нет, вот нет, не, больше не как. Сейчас, касается. подожди, сейчас приду. Сейчас приду. Oh, подожди, ножом. Тома Давай, Режь Давай, мне пинцов, Давай, э ходу. Эффект тащи Да тащи уже за хули вы бегаете, блядь. Нужно было стрелять на да нахуя хуя стрелять? Мы договорились на ножа уже. Да ладно, успокойся, я шучу. Да я понимаю. Одному пизда так, давайте нахуй, добивайте. А, мы вдвою. А, вон он здесь, он здесь, тупает, тупает, тупает. Настопал, на топал, пацан. Вон там, справа, справа. Справа, справа. Да не у тебя, у меня, у меня, от меня слева. Да, да. Ну а не шоу! Ну я вас, сука, слышал, блядь! Я тоже себя слышал, не надо тут. Брат, ты шо там сел? Слышь, And one, Vassie? Money kill! Humiliation! Yeah, shit! <laughs> okay, let's Да как вообще-то идт? У меня хорроры заменяют. Ну ты какой? Вот ты сюда. Блядь, гриб, бой. Я думал, ты меня убьешь. А, ты бля. Ой, хорошо хороша ха а бля, вот это Новый год, блядь. Хорош, бля. Стайсер. Два два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 Поставили потом, я, шипа, я, шипа. чтобы стрельба была офигенная, чтобы стрельба Давай. была офиг офигенная. Да, поставлю. И <связь> еще ПП поставлю, короче потом. Серв сейчас вообще на варить тяжелый. Просто. Нажи, нажи. А, блядь! ХП! У тебя, у тебя нож Скоро. длиннее, сука, был, блядь! Скоцай меня полностью! Скотт меня полностью! Вс, давай! <плес> <плес> да, у меня... <плес> <плес> да у меня тоже, кстати, не получается! Это так, чуть то случайность было! Нет! Вот ты за сранком режь реж реж Да вон он слева да бля нечестно надо пускаемся космис пускай пускаемся космет а то нечестно ну, подожди нечестно. да разочек ебанул Блядь и бля нечаянно отвечай, отвечай нечаянно ебанул цель да, это всегда в нос Давай 68 ты куда? Да, вот именно, вот именно. Блядь! Афикаш! вот беги беги беги беги беги беги беги беги беги беги беги беги беги беги беги беги беги беги беги беги Очень много. Ну, нахуй, я только подпрыгнул от земли, оторвался, блядь. Не прыгай! О, первый ранил, второй ебанул нахуй. Не прыгай! Промазал! Промазал! Давай, давай! Давай, где ты? Ты тогда хп у него. Ха-ха-ха! Опять толсто жопы собрали! Ты хороша. хороша, хороша. Влезь, Бля, лоханул. Ты хороша, ты, хорошо, хорошо. Туда? Туда? Туда? Туда? По одному, пацану. Да, блядь, убивай его уже. Да добавься 10 хп у него 45.